Здравствуй, мой дорогой друг! Меня зовут Парниша, и я веду свой уникальный канал на ютубе под названием Игровая Истина. Почему такое название, ты спросишь, потому что этот канал про самые топовые, офигенные, просто, но слуху, которые всегда у всех игры. Это серия Far Cry, Stalker, Crysis, Assassin's Creed, различные гонки, обзоры, короче, на самые интересные, топовые игры, вот, которые всем всегда нравились, короче. проявляй свою активность, переходи, обязательно подпишись на мой канал, вступай в группу ВКонтакте, там ламповые офигенные альбомы, много труда ушло на создание всего этого. Короче, лайки с тебя под видосами, смотри, конечно же. Подписывайся, комментируй. Ну и будь со мной, парниша, а я буду с тобой. Увидимся, будь на связи с игровой сны. Давай.